Здравствуйте, друзья! Нам очень приятно, что вы смотрите это видео, потому что у нас есть возможность презентовать вам уникальный для Украины и Европы проект, скорее даже революционный для украинского пчеловодства. Проект, который позволит вам, производителям и экспортерам меда, тратить меньше ресурсов, получать больше прибыли и напрямую влиять на формирование качественно нового украинского медового рынка. Немного о себе. Меня зовут Гарри Ремфер. Я являюсь руководителем и сооснователем компании ⁇ Медовая биржа ⁇ Последние 8 лет мой бизнес был тесно связан с медовой отраслью. Я и мои партнеры стояли практически у истоков импорта украинского меда в Германии. За это время мне удалось понять всю неорганизованность, скорее даже бардак рынка при огромном его потенциале. Но должен сказать, что гораздо ближе мне пчеловодство. Это у меня с детства так как я вырос на пасеке. Поэтому сейчас я отошел от экспортной деятельности, инвестировал свои знания, время, опыт и средства в формирование успешного украинского пчеловодства и сбыта меда. И первой задачей стало создание рыночного механизма, скорее даже некой экосистемы, для взаимовыгодной торговли между пчеловодами, заготовителями экспортерами меда. Уверен, что таким механизмом Таким инструментом станет наша медовая биржа. У меня более 14 лет практического опыта в инвестировании в различных проектов в Германии. Я точно знаю, что медовая биржа – это совершенно новый подход к торговле медом. Это новая современная технология ведения бизнеса. Технология, которая решает проблемы пасечника, поиск покупателей, реалистичной цены на мед, анализов, гарантии сделок, автоматизации торговли, ну и много другого. Мы понимаем, что пчеловодам важны три вещи. Первое – это цена на мед. Второе – перспективы для развития пасек, повышение качества и спроса на украинский мед в Европе. Ну и третье – это защита пчел в период медосбора. Сегодня пасечник становится практически заложником заготовителя и недобросовестного фермера. Первые предлагают заниженную цену, вторые травят химикатами поляну, соответственно и пчел. Вопрос к вам. Можете ли вы в одиночку бороться с этим? Думаю, что ответ очевиден. Поэтому мы сфокусировали свой проект на решении этих двух ключевых вопросов. Объединение, а не конфликт. Развитие, а не существование. Я уверен, что медовая биржа позволит вам по-новому посмотреть на медовый рынок. А для начинающих пчеловодов и понять, что пчеловодство может быть не только хобби с небольшим доходом, но и настоящим прибыльным делом. Я уверен, что инвестирую свои ресурсы в перспективный проект. Медовая биржа – это проект, который поможет вам реализовывать свою продукцию по наиболее выгодным ценам, получать заказы на мед в режиме реального времени, на свой телефон или компьютер, повысить свой рейтинг и обеспечить репутацию своей продукции во всей Украине, кооперироваться с другими пчеловодами для формирования крупных партий и расти в прибыли. Кроме того, на нашем сайте вы сможете оперативно узнавать все новости рынка, участвовать в обучающих мероприятиях, семинарах и конференциях, консультироваться у экспертов рынка. Смотрите наше демо-видео о работе с биржей, оставляйте свой email для получения новостей, советов и предложений. Регистрируйтесь на сайте для торговли на бирже. Я уверен, что 10 минут времени, которое вы потратите на регистрацию, принесет вам рост прибыли и понимания рынка.